Ну что, пишем. Привет, посмотри, с вами Горын. Сегодня расскажу о том, как отжимать новую падю всяких лохов. Прошлое видео про афоне 4 вам очень понравилось. Получил много отзывов. В том числе, вот мне пришла картинка. Пишет мужик, говорит, спасибо, Горын, технология работает. Правда, у него какое-то странное погоняло президент. Но я смотрю, думаю, какой ты президент, наверное, брешет. Сегодня расскажу, как отжимать опади. Это вот опади 2, это вот опади новый. Как видите, опять компания не плохо, потому они одинаковые. Единственное, что я вам расскажу и дам ценный совет. Обязательно отжимайте версию с 3G. Вот это с 3G, вот эту лопанул случайно без 3G. Мне семенач так и говорит, «Гарын, без 3Г, никому не надо без 3 g Поэтому обязательно ориентируйтесь, 3 это вот такая черная полоска, обязательно на нее смотрите, чтобы была. И главное, я вам дам еще один ценный совет. Не берите Android, Android, никто их потом никуда их не скинуть. И главное, что Ападе хорошо, второй новый без разницы берут все. Главное, что g И главное, конечно же, не получится у вас под как сафоне 4s подкатить, с котири есть поговорить. Придется, конечно же, придумывать другой вариант, и у меня есть для вас всегда решение. Подходите к ложку, который идет в сападе. и говорите, интернет есть посмотреть. И все, на самом деле он ваш, и работайте по старой схеме, пишите мне в комментариях, получается или нет. Надо ну, еще не заморачивайтесь, новая паде, старая паде. Мы с пацанами на ретину смотрели, не нашли разницы. Так что вот такая вот технология, с вами был Харын, пока.